Всем привет! Это Московский профсоюз таксистов. Василий. Сами представляетесь. Ринат Засланец из Казани. Антон. Дмитрий. Ну, Дмитрий, Дмитрий. Вася, скажи, что послужило поводом нас собрать? Ну, по поводу легализации в такси, то, что у нас очень много народу работают нелегально и не хотят переходить в тот этап, когда надо платить налоги в казну государства, быть легальными, получать от этого прибыль какую-то, преимущество, и требовать от государства и от э, агрегаторов, как правильно сказать, что мы должны требовать как легальные таксисты? Мы должны... Какие-то преференции. Льготы. Да, но тогда что вы скажете о том, что некоторые ИПшники, которые легализовались, легализовались довольно-таки давно, Сейчас уже заблокированными счетами, да, mm -hmm. за те же самые налоги и так далее, э, просто по одной причине. У них не хватает катастрофически денег на обслуживание своего же собственного ИП а, и обслуживание автомобиля. Ну подожди, смотри, вот ты говоришь, э, не хватает денег. Не хватает денег, э, это что-то из из, из какого-то. Потому что я, например, раньше платил подключашки, подключашки. 4,5 процентов да? сейчас у меня выходит имея ИП, имею расчетный счет, который я оплачиваю, имея патент, имея оплату пенсионного фонда, намного меньше, чем я платил подключашки. Почему же у меня действует? Сколько же процентов это выходит? А вот ну, смотри, давай посчитаем. Да, да. давай, Вась, давайте посчитаем. Ну, я, счит, я, я считал, ну это было просто считаться элементарно. Что мы платим под ключашки? но 4 процента правильно с каждого заказа самозанятые тоже 4 процента платит с каждого заказа я же плачу ну никому не плачу я работаю напрямую со всеми агрегаторами сити с яндексом с гетов я работаю напрямую со, с ними со всеми то бишь с меня комиссию вот эту не забирают но я плачу 18 процентов 18 тысяч патент 32 тысячи у меня пенсионка и страховка. 36. Ну да. ладно, 32. В прошлом году было, сейчас 36. Давай посчитаем вместе, сколько это происходит. 18 плюс 36, сколько? 54. 54. Обслуживание счета 500 рублей в месяц. Да, еще 6 тысяч. На кругло считаем. Сколько это у нас получается? 60? 60 тысяч. 60 тысяч. А если вал зарабатываешь 2 миллиона рублей... Ну ладно, 2 миллиона, давай уж не будем... Господа, я не буду рекламировать ничего. Если я сейчас открою свою карточку за год... То 2 миллиона? То 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей, хорошо. Но ты берешь и э, вычленяешь из, из пласта таксистов, да, хотя бы возьмем то, что официально по... Э, Гос, там службам регулированию и так далее то в россии два с половиной миллиона таксистов да, да? возьмем вашу но ну, то что ты берешь москву да, да? из этих двухсот двух с лишним миллионов человек это ну максимум 200 тысяч правильно? правильно правильно а вот 2 миллиона 300 тысяч человек оно не зарабатывает 2 миллиона рублей в год, правильно, правильно. правильно. соответственно, пенсию. расчеты чуть-чуть неверны, правильно, если брать какой-нибудь небольшой город, да, или же большой, курортный или некурортный, то, соответственно, различные примерно расходы угу. и заработки, да, то есть расходы на те же самые запасные части и а Горюче-смазочные материалы, они примерно одинаковые везде. Одинаковые, Я, я согласен. Да, вот. но а, подожди одну секундочку. Но в регионах-то другая страховая платформа. Пенсионный фонд, по-моему, Пенсионный да, фонд, да, фонд меньше, меньше. Платтер меньше. Казань, 36 тысяч рублей. А нет, пенсионный фонд везде, наверное, одинаковый. Пенсионка одинаковая. Пенсионка везде. Казань, 36 а вот, тысяч, тысяч рублей. Возьмем страховку, да? О, дешевле, по такси, да? да? Возьмем. Коэффициент 2,1. Подожди. Мы так же, как и в Москве. Мы а? обсуждаем налог. Мы сейчас налог Мы обсуждаем. Обсуждаем. Вот. Смотри, он я имею хочет расходы. донести, что затраты индивидуального предпринимателя меньше, чем ты платишь, подключаешь. Вот, к сожалению, меньше. так Ты так вот меньше получается. подключаешь, платишь. По большому, то еще... Просто да, это надо донести. Если, если ты, ты не подработчик. Если ты подработчик, это... То, ну, то, то лучше да, стать самозанятым. Объясню почему. Например, тот же Яндекс дает преференции до полугода. До полугода дает преференции. Ты уже за полгода можешь получить за счет этих преференций заработок выше, чем ты не самозанятый. Первое. Второе. Как самозанятый, ты уже, вот у тебя уже даже есть вот это вот, ну как бы это не даже не должность, как это называется? Статус. Когда у тебя статус самозанятого вряд ли тебе придут в Казань, да, налоговую инспектор и скажут, ты не заплатил 13% то, что тебе заплатили, это то, что ты получил деньги от Яндекса, понимаешь? Тебя, как бы, грубо говоря, не сольют. Я тебе объясню, почему. Потому что есть некие договоренности, поверь мне, что те, кто стал уже законом человеком, да, стал этим самозанятым, их не трогать, а трогать тех, кто не стал. Я согласен по поводу ИП. Но по данному россии, э, российскому законодательству, которое существует на данный момент и действует, самозанятые – это незаконно в таксомоторной сфере. Потому что в законе четко прописано – юридическое лицо или ИП. Подожди, и других не иносказаний нет. Это ясно. В 69-м федеральном А то, что э, введены самозанятые – это, это изменения когда... в налоговом кодексе Российской Федерации – и не более. Подожди, смотри. который не затрагивает и другие подзаконяют. Давай проект. так разберемся. Законы законы. Есть подключашка, которая тебе лично отдает деньги, например, наличкой. Или, например, со своей карты перечитает тебе. Работай. Я не против. Вот я вам всем скажу, ребят, всем скажу, что работайте с такими подключашками, потому что они вас не подставляют. Но есть подключашка, которая переводит деньги тебе со своего как бы ООО. И она тебя подставляет на 13%. Ты готов рисковать 13%? Плюсом ко всему, то, что себя подключит 4. Один прекрасный момент. Этот момент может наступить именно в 2020 году, потому что пришел, ну не то, что пришел. Главный налоговик. Да, главный налоговек страны, да? Вот. И он приходит. И у него, что у него там в голове, мы не знаем. Но возможно он захочет эти деньги извлечь из вот этих вот э, таксистов. Понимаешь? Сказать, ну не хватает, там может быть бюджет. бюджете. Так посчитай, если даже 100 тысяч в год таксист получил на карточку себе. Вроде бы, да, 13 тысяч. Он должен будет А если миллион, 130 тысяч он должен отдать. А их нету свободных. А их нету. Я думаю, они, конечно, так делать не будут. Да, и Я там не Почему? Но, скорее всего, будут делать точечно. Потому что у нас так государство устроено, что делают точечно, да, найдут какое нибудь козла отпущения. Кстати говоря, может быть и ты. И начнут вот эти вот санкции к ним предъявляет скажут за три года мы посмотрели нам агрегатор например там максим слил что ты заработал 4 миллиона от них перевели они тебе денег да там ты заработал не, не перевели, 4 заработал, миллиона отвала 4 миллиона и давай это с 4 миллионов по 130 тысяч заплатишь да у меня никаких таких денег нет ну ничего судебный приставы найдут да, телевизор заберут и, телевизор. Заберу, есть, и все это покажут по телевизору для чего для того чтобы все побежали стали пышниками самозанятыми может такая ситуация произойти? Может такая ситуация произойти, и я с вами согласен. Почему? Потому что он уже объявил во услышания, что он желает вывести на чистую воду не менее 80% работоспособного населения страны. Да он это сказал, и я это понимаю. Слушайте, давайте в политический вопрос вот. не будем трогать. Но, да? Но на самом деле я я это политический вопрос. Будет. Я... Понимаю, что вы мне говорите, но на данный момент наше законодательство, да, наше законодательство ну, не, сейчас, вот, не, подразумевает, не подразумевает, да, и ну, среди не работающих в такси, в такси достаточно много людей, которые, у которых много вещей по судебным приставам и так далее, вот, тому подобное. И вот. Вот. вот, Поэтому, как, какой для них способ... Вы вот. можете предложить. Вот, вот слушайте. Ну, объясняю ситуацию, как можно это произойти. Да? Ты становишься, хорошо, сейчас вот это придумали, э, самозанятый, да, вот в кавычках, самозанятый, что такое? Это налогообложение. То бишь я и Пшники имею право стать самозанятым, перевести свой статус. Да, на другой налогообложение. Хорошо, нам сейчас как бы э, разрешило наше государство. Самозанятым стать, ну, не переводиться. Хорошо, бог с ним. Там они где-то на рога и копыта получили э, разрешение, работает, он, да, это, ну, другое все. Объясняю, что произойдет дальше, когда он становится самозанятым. Э, Карточку-то можно завести не на себя, и налог-то просто прийти в казну государства, платить по-другому, и не засвечивать свою карту. Так тоже получается, так нельзя. Как это так нельзя? Нет, так да? нельзя. Только -то и почему у нас они идут, люди легилизовать. А да, вот такси, к сожалению, приходят не от хорошей жизни сейчас получится. Приходят с багажом долгов. Или с работая нет, в тех местах, или работая в тех местах. Проводился опрос Слушайте. в Телеграме, сколько у нас народу не согласны платить налоги. Ну, берем процентную ставку. 37% процентов они не согласны платить. За чего? Сказать, За чего? Потому что у нас таксисты не умеют считать просто. Просто не умеют считать. Вот. И не понимают, вот. что они как легальные заплатят намного меньше, чем они заплатят. Это это же верно. Они этого просто не понимают. Да. Вот. Об этом мы говорим. Антон, вот первое, давайте, есть? есть проблемы. Есть проблемы. Первая проблема. Что делать тем людям, которые находятся, например, э под действием неких санкций от судебных приставов. Там, злостные алименщики, да, вот, э, те, которые, ну, например, взяли кредит и не смогли отдать, есть такие у нас люди, они не могут стать ни ИПшниками, ни самозанятыми, потому что все их средства, которые они будут получать, фактически будут списываться. И вот здесь хотелось бы обратиться нам и к Мишустину, и к налоговой инспекции. Почему у нас так происходит, что все деньги, которые поступают, вот человек заработал, у него их отнимают, не, да, не, не, не давая права ему жить. Сделайте тогда так, что хорошо, человек легализовался, он стал ИПшником или самозанятым, но не отбирайте у него все деньги, не списывайте у него все, а то получается человек получил, заработал деньги, он даже у него все списали, он даже заправиться не сможет. Давайте как-то решать этот вопрос. Вот я сейчас обращаюсь к власти, что вы можете этот вопрос решить. Сделать, например, следующее. Человек стал легальным, он стал самозанятым, но у него есть проблемы, например, он должен. Забирайте не более там, 10%, 15%. Давайте это обсуждать. 25%. 25% максимум, да, если он, допустим, там злостный неплательщик, неплательщик. неплательщик алиментов. 25% с этой карточки у него забирать, не больше. Может быть, тогда человек и легализуется. А если у него все заберут, то, простите, а на что он будет машину заправлять? Да кушать, но в конце концов, на что он будет? Поэтому это проблема власти, согласны? согласен? Согласен. А, э, еще... а то придумали самозанятые, а вот такую простую вещь, что человек, он бы готов легализоваться, но он не может силу вот таких-то обстоятельств и все. Вот ты все, ты виновен априори, ты преступник. А может быть у него нет возможности вот заплатить эти алименты сразу. Ну здесь можно вставить еще определенную ремарку. Даже то, что если есть, что... у человека забрать все деньги с карты, которую он заработал на данный момент, то он дальше уже Работать не сможет Соответственно, дальше получать доход да. Он не сможет И уже больше никаких сумм он не заплатит Конечно Это тупиковая тупиковая это, это, это ветка развития Что касается вот незаконности Нахождения водителя Возанятого в озероем такси Вопрос А на каком основании парки Сдают в аренду автомобилей Ты в курсе? Что они не имеют права передавать физическим лицам А именно в аренду такси я в курсе. Ну, а что у нас? Все, все ездят, это, самые, желтые машины с, с иностранцами с рулем. У них что, они все там работники парков, что ли? По поводу самозанятых. Ты говоришь, вот самозанятые незаконные. У нас, простите, ну, а кто у нас законник кроме ИПшников? И, и я практически считаю больше никто и с трудовыми договорами да. парк, с парком трудовой договор да. есть? нет, у кого нет, есть? Нет. они я, все закон, но они все работают вопрос 2%, а 2 у всех да, там какие-то договора с парком есть и то, скорее всего, это договор аренды Короче, Нет, ваш, есть чего тут договора хочешь? агентские? Я? на собственно, я, я парк. Но не боль. людям да? да нельзя передавать автомобиль, нельзя передавать а, автомобиль водителю, если он не является работником этого парка. Да. Мало, того, мало того, если ты индивидуальный предприниматель, есть некоторые парки, кстати говоря, вот привет одному парку, я не буду называть его, но у него, например, очень много машин, и он берет к себе на работу, к себе на работу только ипешников, вот. И при этом, при всем, смотри какой нюанс, эта машина, вот машина, которую ему дают в аренду этому ИПшнику, разрешение на этот автомобиль должен быть оформлен именно на этого ИПшника, кому сдают в аренду автомобиль. Поверьте, у этого парка это не происходит. Но, но все водители э, налоги платят по полной программе, короче. Вот. Поэтому... Говорить о незаконности закон, сейчас, это не важно. Важно, что придумали вот эту интересную форму самозабжения. Да, Чем самозапия. она мне нравится, я тебе объясню. Если я работаю, например, пожарным каким-нибудь, да, и подрабатываю в такси, для меня это идеальная форма. Понимаешь? Заплатил да. сразу 4%, все, я белый, легальный. Но 4% платится с общей суммы. Почему? А с какой а, они с должны собой, платить? То, то, то, то есть... Э... А, ты хочешь сказать, надо только стоить доходной части? Да, да? доходной части. 4%? Часть. Да. где? В какой стране такое есть? Ну, я же получил доход 30... с определенной 30% части не хочешь заплатить с чистых денег? 30%. 30. Почему 30%? Ну, потому, потому что мы поехали в Америку, в Европу. Ну, в Америку, в Европу. Да куда угодно можно ехать. Мы же не в Америке, не в Европе. Мы находимся в России. Слушай. Давайте, давайте проще поговорим. Ты что нас собрал? Что ты хочешь людям донести? Я хочу людям донести, людям. господа, надо легализоваться. По одной той причине. Потому что, если вы попадете в ДТП, вот вы, и ваши парки, которые вам дают машину, отвечать будет парк. Вот этот человек, который работает нелегально, он просто-напросто выйдет из машины и уйдет. И скажет, все, до свидания. Но это проблема парка. Почему? Ладно. Это же не проблема водителя. Это да. проблема агрегатора, который тоже отвечать ни за что. Да, не да. Будет. это проблема агрегатора, который может там удалить э, эту заявку, например, за и у водителей, и у пассажиров. Ладно. Это нормально? Ладно. Давайте так. Почему нет? Давайте я резюмирую быстренько. Легализация можно бесконечно ничего. об этом можно говорить. Легализация нужна для того, да. чтобы бюджет да. деньги. Легализация нужна для того, чтобы мы могли что-то требовать от кого да. Мы все там бастуем, бойкот устраиваем. Кто? Кто это устраивает? Никто. Просто и водитель. Люди, которые... Дали машину в аренду, у которого там в бардачке забыли разрешение. Да. Все, он подключился еще через кого-то к агрегатору. Да. И теперь он его цену не устраивает, будем бойкоты делать. Вот, это смотри, неправильно. Это вот легально и уже идти мысль и надо, надо вот сейчас скопировать все эти мысли. Вот у меня у меня мнение такое, что на сегодняшний день э требовать от государства от агрегатора, э, я не знаю, от кого-либо еще, не будучи легальным таксистом, не мы, имеем права. мы просто не, не, это не имеем права, это, знаешь, это уже имеем, не имеем, это не важно. Мы просто не можем. Почему? Потому что, если ты не нелегален, если ты не платишь налоги, то как ты можешь требовать чего-то от государства? Государство тебе сразу поставит это в вину, скажет. Ну ты не платишь налоги, что ты от нас требуешь? Да. Здесь нет. другая ситуация, ребят. Мы ИПшники, практически, вот э, очень много у меня друзей ИПшников, э, членов нашего профсоюза ИПшники. Мы попадаем в такую ситуацию сейчас, что будучи ИПшниками и как раз платя налоги, мы не имеем никаких преференций. Нам государство, по большому счету, ничем не помогает. Это важная проблема. Самозанятые, сейчас люди становятся самозанятыми. Что им это дает, кроме платы налогов? Практически ничего. Поэтому нам бы хотелось иметь некие преференции и мы бы хотели их иметь и от агрегатора, и от государства. И самое главное, должна быть некая, вот на наш взгляд, должна быть некая какая ситуация, что, будучи став, например, индивидуальным предпринимателем, кстати говоря, можно быть ИПшником в статусе самозанятого или самозанятым, я должен получить определенные обязательства государства и защиту, вот. Потому что сейчас я предоставлен сам себе полностью. Меня никто вообще не защищает. Поэтому у нас, конечно, обращение к власти и государству, что налогом обложить самозанятых – это здорово, вот, это прекрасно. Да. Вы получите в государство в казну деньги. А что вы дали самозанятым? Было бы неплохо, вот, на мой взгляд, отменить НДС оплату при покупке машины, ведь это же, в принципе, покупка машины, да, это, человеком, это орудие труда, орудие производства. Почему бы не отменить НДС, да? Ну, а что ты улыбаешься? Было бы неплохо, а, да? А, было бы НДС, интересно стать НДС этого не отменит, но а, какие-либо преференции а не будет для таксомоторной сферы, для и И шников они бы могли сделать. Почему? Потому что есть программы, и обновлять парк э, для э, того, чтобы... Вот именно, для э, кого э, эти программы? Для, кого? для того, чтобы таксисты возили э, граждан страны на более э, комфортных и удобных автомобилях. Я думаю, я думаю, ладно, давайте закончим это видео. Да, Вася? Да. Чего? Ты собрал, у тебя крик души. Души. Я Почему очень... я плачу налоги, да, а остальные не платят? Да. А на... отребуют все стоп, одинаково. Стоп. Отребуют да, все отребуют одинаково. Все... стоп, но тебе Антон что сказал? Первый, люди считать не умеют. Давай так, может быть ты как-нибудь возьмешь и на цифрах это все представишь. Ты, ты возьмешь вот так лист бумаги да, и скажешь, вот столько-то денег я плачу, столько-то платит человек подключашки. Вот я имею вот это он никогда вообще не имеет. У, у меня будет пенсия, хоть один балл мне там зачисляют, да? А у этого человека вообще ничего не будет. Давай так сделаем. Вась. Ну да, надо расписывать. Давайте я тогда подготовлю вот, таблицу. Вот, давай, ты подготовь таблицу. И, и в следующем видео рассказали. расскажешь индивидуально. Вот, расскажешь, нужно это или не нужно. А я, соответственно, ну, в этом, в этом споре не хочу быть судьей, да? Потому что одни говорят, я не хочу быть не знаю, других я не хочу быть Ну, у нас да. же не обязательность выполнения закона. И большинство этим пользуется. Да ладно, Антон, Но, между прочим, да, а, вот, а... интересно ваше мнение, как вы считаете, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу легализации, заходите в нашу группу в Телеграм, давайте обсуждать вместе, как и что, как быть правильным как жить дальше. Я согласен полностью, да, Ринат, что надо обязательно все это обсудить, и ну, мне, конечно, хотелось бы помощи от государства, да. Но еще раз запомню, мы не можем ничего требовать, мы не можем там бойкотировать, если мы сами находимся вне закона. Если вы находитесь в нелегальном, в нелегальной, в тени, да, что вы можете? И методы вот этого бойкота, который да, недавно происходил, он заключался опять же в таких же каких-то вот теневых таких вот вещах. Да? А давай-ка я закажу такси таксисту который не в теме да этого бойкота и накажу его я вот судья я накажу это вообще ну, а зачем наказывать э, ребят такие же как и мы таксисты Что смысл делаешь, в этом мы, боремся, это это мы просто опляем а, об, людей нет, да, таким отсюда. же, как и мы. Мы готовы бойкотировать, и я готов, и любой из нас бойкот объявлять агрегатору, который просто э, ну, делает, например, невыносимыми условиями работы. Да? Но при этом мы не должны наказывать тех, кто не с нами. Это первое. Второе. Э, мы, будучи вот уже в законе, да, законными да, там, водителями и все, мы можем не только к агрегатору что-то предъявлять, который действует в рамках вот этого вот дырявого закона но и можем что-то э, попросить. Государству, государству. Да, да. даже не попросить, а потребовать. Ну почему мы не можем потребовать? Я плачу налоги, если я не плачу, что будет? Ну давайте спросим мнение у подписчиков, у, те, у зрителей канал, и следующее видео можно записать уже э, исходя из комментариев. Конечно, Василий, резюмируй. Все. Платите налоги, живите богато и можете спать спокойно Помните реклама такая была? Заплати налоги и спи спокойно А сейчас с вами никто не будет разговаривать Если вы работаете нелегально Вы даже предъявить ничего не сможете Никому, не Ни агрегатору Вы только сможете предъявить своим коллегам Которые работают И не знают про ваш бойкот Ну ладно, все свелось к бойкоту Я да. не хочу на эту тему да, на Бойкот это, это для этого. Тема, для этого. Вот. Давайте так, я резюмирую Прежде чем, Вася, прежде чем что-то кому-то объяснять, надо показать цифры. Надо показать водителю, который не умеет считать и который пришел в такси не подработать, а работать постоянно, надо показать ему, что выгоднее быть ИПшником или выгоднее быть самозанятым. И тогда будет проще с точки зрения математики и с точки зрения цифр объяснить ему, вот, а мы, соответственно, я думаю, еще выпустим видео, где ты все это нам расскажешь. Вот да, я все на листочке распишу по своему заработку. Все? Все, Удачи! всем привет. Гвоздя не жезла. И гвоздя не жезла. Пока, ребят. До встречи.